Привет. Привет! Мы идем в школу, сегодня да. у нас подготовка к школе. Да. И Богдаша идет в школу! Да, да. Пошли. Мы с Камилой провожаем ученика нашего. Да, мы ведем нашего школьника да. в школу. Там нас ждет уже учительница. Сегодня у нас первый день подготовки. Ну, Багдаша у нас топает, видите, сопровождающий. Да, дочь? Ну, елка там, да? Топаем, ученики. Пойдем, Богдаш учительница ждет. Ну, богдашу придем в школу, и будем его ждать, гулять в школе. Давай аккуратно, топаем. Да, раз, два, да? Сейчас вот турник. Пройдем, проходи. Вот так, молодец. Богдаша в лес. Идем. Посмотрим. Пойдем, доча, мы опоздаем. Снег. Вот, снег там, конечно, снег. Мы сейчас Богдаш отведем и будем лазить по снегу, да, Богдаша? Да, да Богдаша да. ходит. Ой! Тут лед везде. Елку схватила. Где-то ее нашла только. Там лежала. Там лежала, да? Понятно. Сейчас мы. Лед. Сейчас отведем. Взяли мы документы. Пойдем. Кукла. Топотуха. Да? Школа. Давай мы уже во дворе школу. Сейчас. Ученик наш. Да? Угу. Угу. Вот. Хочется да. в школу? Хочется? Даже плакал, он не хотел в школу ходить. Хотел. Хотел? Столько друзей будет. Да. Да, в школе? Вот такая большая школа, если да. честно. Е, помощница. <смех> <О> Ой, <смех> пойдем. А куда я не ходила. Так. На школу я дома сидела. Да, дома мы сидели, мы в садик находили. Ну все, дальше снимать не будем, уже заходим в школу. Да, пока. Ну, пока мы ждем Богдашу. Сходили дети в магазин, купили конфету. Покажешь конфеты, какие у тебя красивые. Ух ты, какие классные конфеты. Дай мама посмотрит. Мне вот дали крышку. А сама конфеты высыпает. Молодец, все, конфет больше нет. Пошли. Мы съели конфеты. И вот они все валяются у нас на полу. Кукла. Да? да? И что, наелась конфет? А? Нет. Нет? Не наелась? А зачем ты высыпала все? А, кукла. Ну все. Пойдем за другой конфетой. Да? Да. Да. Скоро пойдем, Багдашечку заберем. И сходим купим. И все конфет, да? Веселые конфетти, Шоколадные конфетки. Нельзя а. поднимать, это как уже тоже птички скушают. Пойдем. Походим. Вот наш ученик уже отучился. Привет! Привет! Ну и как? Прошли занятия? Хорошо. Хорошо? А. Что вы делали? В солнышко играли В Солнышко играли? А. Классно. Вон, помощница тоже. Да, помощница? Пойдем да. домой? Пойдемте домой. Отучились. На следующую субботу снова нужно идти на подготовку. В сентябре уже в школу. о о о, -о. Тебе класс понравился, детки? Да. Точно? Угу. Много деток? Мои друзья. Твои друзья, с да. которыми ты играешь? Здорово, иди сюда. Понятно. После занятий нужно подкрепиться, да? Обязательно сладкой конфетой. Срочно. Это такой у нас небольшой призин, да? Все, у пойдемте домой. Пойдем, мышка. Пойдем. Домой. Пойдем. Пойдем мы домой. Переодеваться. Да. И дальше играться. Такая вкусная. Ну все.